Друзья, это очередное Немиркин видео. Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что еще раз спасибо. А теперь давайте продолжим. Знаете ли вы, что ваша поза во сне может дать некоторые представления и подсказки о вашей личности? Эксперты, такие как профессор Крис Идзиковский, проанализировали шесть распространенных поз для сна и связали каждую из них с определенным типом личности. Когда вы спите в той позе, в которой чувствуете себя наиболее комфортно, это передает то, что наиболее удобно для вас. А поскольку вы делаете это бессознательно, это можно рассматривать как честное выражение вашего внутреннего «я». Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что хотя, возможно, не существует большого количества строгих исследований о значении ваших поз для сна, Эксперты согласны с тем, что они дают нам очень ценный взгляд на некоторые грани нашей личности, о которых мы можем даже не подозревать. Итак, вот шесть наиболее распространенных поз для сна и то, что, по мнению экспертов, говорит о вас ваш стиль. Первое – поза эмбриона. Прежде всего, это поза младенца или поза эмбриона, когда человек спит, свернувшись калачиком на боку, подтянув колени к животу или груди. Согласно исследованию, проведенному специалистом по сну Крисом Идзиковски, эта поза является самой популярной. Более 41% людей заявили, что предпочитают именно ее. Сон в этой позе дает вам определенное чувство безопасности и комфорта. Считается, что люди, принимающие эту позу для сна, обычно застенчивы, чувствительны и являются интровертами. Такие спокойные и надежные люди жаждут защиты, понимания и сочувствия. И хотя они могут иметь жесткую внешность, глубоко внутри они одни из самых добрых, нежных и мягкосердечных людей, которых вы когда-либо встречали. Номер два – на животе. Называемая также позой парашютиста, поза на животе с головой на одну сторону и руками, обхватившими подушку, часто передает открытость и игривость личности. Эксперты считают, что люди, которые любят спать в такой позе, как правило, любят веселье, дерзки и прямолинейны. Они любят рисковать, но при этом испытывают сильную потребность в контроле. Это свободолюбивые и авантюрные люди, смелые и общительные, но чувствительные критики. Номер три На спине. Следующая поза – сонный солдат, когда вы спите на спине, вытянув руки по бокам, как бы стоя на готове. Считается, что те, кто любит спать в такой позе, обладают сильным, молчаливым характером. Они, как правило, дисциплинированные, трудолюбивые и самомотивированные люди, которые любят порядок и относятся к себе очень серьезно. Многие из них также являются перфекционистами и преуспевающими людьми с невероятно высокими ожиданиями как для себя, так и для окружающих. Номер четыре на боку. Когда кто-то спит на боку, обычно с прямыми ногами и руками под одеялом, это означает, что он общительный и покладистый. Также это положение известно как бревно. Это вторая по популярности поза для сна. Эта позиция удобно и расслабляет, а люди, которые любят спать таким образом, могут быть очень разговорчивыми, обаятельными и дружелюбными. Большинство из них доверчивые и сердечны, но в то же время немного легковерны и наивны. Номер пять – падающая звезда. Сон на спине, с вытянутыми ногами и руками над головой известен как поза падающей звезды или морской звезды. Уникальная и нетрадиционная поза для сна. Люди, которые любят спать таким образом, очень дружелюбны, воспитаны и с ними легко ладить, потому что они доверчивы и открыты. Они без проблем теряют бдительность в окружении других людей и обладают прекрасными коммуникативными навыками, что делает их еще более симпатичными. Они верные и отзывчивые друзья, которые с кожи вон лезут, чтобы помочь тем, кто им дорог, что неудивительно, если учесть, что их особая поза во сне создает впечатление, что они всегда протягивают руки для приветственных объятий. И номер 6. С приподнятой ногой. Если вы склонны засыпать с подогнутой ногой, это может означать, что у вас непредсказуемый и авантюрный характер. Люди, которым нравится такое положение во сне, часто спонтанны, эмоциональны и темпераментны. Их тянет к азарту, они могут быть капризными и нерешительными. Те, кто спит с поднятой ногой, также склонны к целеустремленности, соперничеству и очень харизматичны. Это прирожденные лидеры, которым нравится быть в центре внимания, и они очень заботятся о своих близких. В какой позе вы любите спать?